Amen. Приветствуем вас на канале компании «Строй Гарант Анапа». На Кубани сейчас очень жарко, но мы продолжаем строительство и укладываемся в сроки. Мы бесперебойно работаем там, где все хотят отдыхать. Из этого видео вы узнаете о всех наших строящихся жилых комплексах. В Тимрюкском районе вы можете приобрести дом в жилом комплексе «Встречный», который расположен в великолепном месте всего в 10 километрах от города Тимрюк. Рядом стоит Итаровский лиман – излюбленное место для рыбаков и охотников. Вблизи поселка протекает река Казачий Ерик, с которой отправляются в путешествие к плантациям лотосов. А еще это место называют рай, именно потому что местные фермеры выращивают тут вкуснейшие арбузы и дыни. Это родина фестиваля под названием «Арбузный рай». В ЖК «Встречный» участки от 5 до шести с половиной соток с домами от 50 до 130 квадратных метров. Всего в жилом комплексе будет построено 90 коттеджей. На сегодняшний день несколько домов уже готовы к внешней и внутренней отделке. Центральная улица жилого комплекса будет освещена, на въезде установят шлагбаум, коммуникации электричества, скважина и индивидуальный септик. Назначение земли и ЖС. Жилой комплекс Азовский расположен на выезде из чудесного и гостеприимного города Тимрюк. Он знаменит своей историей, основан в 1556 году. Тимрюк – прекрасный, тихий и спокойный южный город с чистым морским воздухом, мягким климатом и приветливыми жителями. Таманский полуостров омывается двумя морями, а про Третье море легенды ходят уже давно. В Азовском будет построено 150 домов от 50 до 145 квадратных метров, выполненных в едином стиле. Поселок расположен всего в 10 километрах от пляжей Азовского моря в станице Голубицкой. Коммуникации, электричество, вода и индивидуальный септик. Назначение земли и ИЖС. Приятным отличием домов в жилом комплексе Азовский является новый дизайн внешней отделки. Она выполняется штукатуркой баумит белого цвета и вставками с эффектом дерева. Крыши коттеджей покрываются гибкой двухслойной черепицей шинглаз. Новый дизайн коттеджи и мягкая черепица – особенности жилого комплекса «Азовский». Это новый шаг компании «Стройгарант Анапа» в освоении передовых строительных технологий. В Анапском районе всего в 8 километрах от города-курорта Анапа расположен жилой комплекс «Жемчужина». Здесь планируется возвести 220 коттеджей. Застройка ведется в три очереди. Назначение земли – ЛПХ. В жилом комплексе электричество 15 киловатт, водоснабжение скважина, в перспективе центральная. Канализация – биосептик. Территория планируется быть закрытой. На въезде в поселок будет установлен автоматический шлагбаум. На сегодняшний день полностью продана и почти застроена первая очередь жилого комплекса. Идет продажа и активная стройка на второй очереди. «Жемчужина» – это отличное предложение на рынке загородной недвижимости в непосредственной близости от Анапы. Звоните на горячую бесплатную линию по номеру 8 800 018, чтобы узнать цены на коттеджи. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями и новостями. До новых встреч!